Всем привет, с вами снова Макс Репьев Мы вновь находимся в Дубае И здесь потихоньку набираем команду И сегодня один из наших будущих А может быть уже и настоящих менеджеров На момент выхода этого видео Посоветовал нам заехать Центр города в очень хорошее здание, которое уже сдано. И от миллиона млн. Дирхам там начинается квартира, которая в принципе, можно сразу же использовать под сдачу. Интересно, как это все будет выглядеть. Мы с вами стартуем с Дубаи-Марины, двигаемся в район даунтауна. Напротив Бушхалиф. Короче, все там находится. Там есть шоу-апартаменты. И посмотрим с вами, как это все выглядит. Также для тех, кто не знал, то да, мы открыли агентство в Дубае. И сейчас активно набираем сюда сотрудников, потому что огромное количество людей, кто интересуется Дубаем с точки зрения инвестиций, пассивного дохода, некоторые рассматривают для отдыха или для переезда. Поэтому, если у вас есть интерес поработать в Дубае, вы обладаете рынком либо огромным рвением, то, пожалуйста, напишите нам на WhatsApp, и мы рассмотрим вашу заявку. Но я думаю, что мы соберем здесь действительно хорошую команду, потому что цели у нас на Дубае прям амбициозные, и мы знаем, как здесь расти, знаем, что мы можем продавать, и самое главное, мы продаем честно. Дубайский рынок, кстати, честностью не всегда сломится. Но если вы вдруг решите написать нам, то не нужно звонить, говорить «я там так сильно хочу» и так далее. Просто в пару предложений обязательно на WhatsApp, никаких голосовых, вы должны написать, почему мы должны взять именно вас. Написать, не голосовые и не позвонить. Текст Пара предложений, так чтобы мы поняли, что именно вы нам нужны И имейте в виду, для того, чтобы переехать в Дубай У вас должны быть деньги как минимум на 3-4 месяца жизни Потому что комиссии, вознаграждения выплачиваются здесь не быстро И вы должны иметь примерно около миллиона, может быть, 700 тысяч Для того, чтобы здесь прожить эти 4-5 месяцев до того момента, как у вас пойдут сделки Ссылочки внизу, побольше действий, поменьше разговоров, господа А мы с вами едем Эти мосты, которые мы сейчас с вами видим, это все парковки и заезды к Дубай-Могу. Он находится здесь рядышком, а мы, по сути, уже подъезжаем к нашему проекту. Он находится здесь вот, буквально в 600 метрах. Но я думаю, что мы сейчас поднимемся в сами апартаменты, в шоу-апартаменты, и посмотрим, какой вид будет открываться из окон, потому что шоу апартамент там целый этаж. Поэтому мы с вами посмотрим во все стороны. Самое главное, что мы находимся здесь прямо в воздухе. Буш-Халифы и возле Дубай-Мо в пешей доступности. Для туристов это на самом деле очень важно, если вы рассматриваете приобретение недвижимости в Дубае именно для пассивной аренды, для получения пассивного дохода. Вообще в Дубае встретить кулинан это вообще не редкость, потому что они здесь на каждом шагу. Мы пока ехали, встретили, наверное, около 10 очень популярная здесь машина, примерно как Солярис, наверное, в Москве. Едем, господа, мы с вами вот в это здание. И здесь, к сожалению, бурж не видно, но она находится ровно за всем этим. Как бы райончик из высоток такой. Деловой центр Дубай. Ресепшн выглядел так. Здесь сидит приятный человек, который нас только что записал, что мы сюда живем. Ну и здесь, по сути, ваши гости, если они вас ожидают, могут спокойно прийти и посидеть. Мы заходим с вами внутрь. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять лифтов. Все скоростные. Купаю очень много таких лифтов, когда ты подходишь именно в сам лифтовый холм, выбираешь, на какой этаж ты собираешься поехать, а потом уже заходишь в лифт. И вот сам тебе посовывает лифт, куда ехать. Ну, по крайней мере, лифты все скоростные и быстрые, то есть толпотворение здесь никакого не собирается. Мы поднимаемся с вами на этаж апартаментов и уши наложим mm -hmm. И идем смотреть, что здесь есть. Места общего пользования отличаются. Ну, пойдемте, наверное, с левой стороны посмотрим, что есть. И здесь представлены двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Однокомнатные, ну вот, давайте просто покажу вам одно из таких. Здесь, значит, с левой стороны у нас установлена вот такая кухня, зона готовки. И, кстати, в Дубае очень удобно делать кухни, что отсюда можно передать еду туда. То есть там у вас приняли ее и поставили на стол. С правой стороны у нас есть вот такой санузел. Здесь постирочная. И здесь есть еще гардеробная часть с ванной. Ну, в данном случае здесь душевая кабина. Плюс вот такого размера спальня с балкончиком. По-моему в этой части тоже балкончик есть, сейчас мы с вами на него выйдем Вот так выглядит сама по себе гостиная И выход на балкончик Есть на самом деле апартаменты с соединенными балконами есть у вас с разъединенными Выходим Балкон здесь действительно человеческий, большой и плюс есть еще второе Вот эта вот вся часть будет застроена Как вы сами понимаете, в Дубае каждый клочок земли стоит действительно больших денег Поэтому это точно пустовать не будет. Для тех, кто ориентируется в Дубае, то вот это Дубай мол К сожалению, отсюда не видно Бурж-Халифа, но мы с вами сможем сходить в соседний апартамент, там чуть-чуть другое крыло, и мы с вами увидим Бурж-Халифа для того, чтобы ориентироваться. По соседству с нами, кстати, адрес находится, но это будет видно у нас с другого апартамента. По ремонту здесь, конечно, не сказать, что какой-то люкс, но тем не менее под сдачу пойдет. В принципе под длительную под посуточную. самое главное что здесь решает именно место и вот конкретно такой апартамент по площади он 85 квадратных метров однушка на сегодняшний день стоит миллион семьсот тридцать дирхам если мы с вами говорим про рубли, то это 25 миллионов 600 тысяч рублей ну и здесь конечно же есть рассрочки для начала вам нужно внести всего лишь 15 процентов ну, но давайте просто с вами быстро в рублях это посчитаем 25 600 мы с вами умножаем на 15%. Это 3 миллиона 840 тысяч рублей. Вам нужно внести. В дирхамах это 259 тысяч дирхам. Ну, 260 вот тут вот, примерно получается. Это значит был у нас one bedroom apartment. Как вы видите, он весь полностью укомплектованный. Пойдемте, я вам покажу, как выглядят двухкомнатные. Двухкомнатные начинаются от 3, 389 дирхам. Соседний вот этот апартамент. Он действительно большой хорошего такого размера, то есть мы с вами проходим, оказываемся вот в такой большой кухне-гостиной, то есть здесь обеденная зона и диванчик, на котором можно посмотреть телевизор, ну плюс сама кухня, которая уже укомплектована. Холодильник у нас бош, давайте вот именно в этом уделим побольше внимания технике, вот такой двухкамерный, то есть на семью хватит, микроволновка вместе с духовкой или нет, вот я не могу понять. Но есть плита и есть еще посудомойка где-то спрятана. Сейчас мы ее с вами найдем. Вот она, тоже Bosch. Вообще, на самом деле, в Эмиратах особо не заморачиваются с ремонтом, поэтому вы не увидите здесь каких-то обоев вместе с там или еще чем-нибудь. Стены идут просто под окрас. Сам по себе ремонт выглядит так. Достаточно простенько, но тем не менее, самое главное, что он уже есть. И не нужно с ним заморачиваться. То есть вы можете сразу его... Так скажем, снять, сдать, жить Или еще что-то делать Также здесь есть балкон Балкон с видом у нас на пустыню Но мы сейчас с вами посмотрим Еще вид в другую сторону Он будет чуть-чуть поприятнее Балкон большой В дальнейшем это все застроится Поверьте, вид будет получше К тому же абсолютно все будет застроено здесь Балкон такой переходящий И тот балкон тоже относится к этой же квартире но мы сейчас посмотрим его с другой стороны значит по площади здесь у нас 165 квадратных метров и это двуспальный апартамент такой вот у нас санузел при гостиной с этой стороны у нас есть шкафчик где расположена сушилка и стиральная машина с этой стороны у нас спальня номер один и к ней же идет вот такой санузел с душем Здесь вот все есть, чтобы мы не думали. Плюс еще гардеробная вот такая зона. С этой стороны у нас идет спальня с двуспальной кроватью. И здесь точно так же есть гардеробная зона с двух сторон. И есть еще один собственный санузел с ванной и с душевой кабиной. На сегодняшний день этот апартамент идет и по площади 165 квадратных метров. Общая стоимость 3 миллиона 389 тысяч дирхам. В рублях на сегодняшний день это 50 миллионов 300 тысяч рублей. Здесь точно так же можно оплатить это все первоначальным взносом в 15%. Давайте сразу с вами посчитаем. В дирхамах 3,389 умножаем на 0,15. то у нас 507 тысяч дирхам. И потом через конвертер давайте просто прогоним. 507 тысяч дирхам у нас получается 7 миллионов 529 тысяч рублей это первоначальный взнос и здесь вы сразу можете эти апартаменты сдавать в аренду рассрочка сама по себе рассчитана сейчас я вам скажу насколько до 1 декабря 2026 года то есть у вас рассрочка ну, на 4 года я думаю что 50 миллионов или 25 миллионов если вы обладаете возможностью то вы спокойно это сможете загасить плюс у вас же здесь сразу апартаменты которые сдаются в аренду а мы находимся с вами возле Бурж-Халифа. Пойдемте, кстати, вам я покажу. Для того, чтобы понять вид, нам нужно с вами сходить в тот апартамент. Но я вам хочу показать еще, что есть разный формат. Такой более посветлее. Немножечко, может, с другой кухней. С большой такой кухней-гостиной. Там есть балкончик, мы сейчас на него тоже сходим. И они по формату плюс-минус все одинаковые. То есть везде есть туалеты, гардеробные, спальни. И вот отсюда... Вот отсюда, блин, постоянно я ночью с этими выходами. Хорошего размера такая терраса, но Бурж Халифу не видно все равно, ну Дубай Мол зато видно, а это вот адрес. Но мы сейчас с вами посмотрим это все еще в другом апарте, двигая в него. Ну давайте зайдем вот в этот апартамент и пройдем, наверное, в его спальню. Сейчас посмотрим, будет ли отсюда открыт нам выход или нет. Да. да, мы с вами сможем выйти. И вот для понимания, пожалуйста, стоит бурж Халиф. Это адрес, вот написано адрес Fontan Views Hotel. И, по сути, весь вот этот пятачок был застроен Имаром. Вид, как вы видите, открывается здесь немножечко в здание, но, тем не менее, здесь ценится именно расположение. Под нами есть теннисная площадка, детская площадка, бассейн, ну и, конечно же, как везде в Дубае, есть еще и собственный тренажерный зал. Это абсолютно к каждому комплексу относится. Везде это все входит в стоимость. Плюс еще парковочное место. И, как я говорил, мы с вами уделяем действительно большое внимание сравнению стоимости квадратного метра в Дубае, в Сочном и в Москве, то вот однушки вот такие стоят 25 600 вот мы с вами 25 600 25 600 делим на 85 квадратных метров и получаем сумму в 301 тысячу за квадрат при этом нужно заплатить как я вам говорил, 15 процентов и это 3 миллиона с небольшим вы получаете большой апартамент ну можно сказать что с видом на бурж халифу и самое главное что в пешей доступности до дубай мол и вообще до делового центра. а если мы с вами возьмем большой апартамент и посчитаем стоимость квадратного метра в рублях, 50 миллионов 300, мы делим на 165, у нас получается 304 тысячи за квадратный метр. Но на самом деле вообще в Дубае не особо то кто-то считает стоимости квадратного метра или квадратного фута. Здесь как бы это все измеряется в квадратных футах, но здесь именно оценивается стоимость самого юнита, виды какие из него открываются, расположение какое, планировка и так далее. Они здесь не оценивают там квадрат, как это, например, делают в Сочи. Но здесь вы действительно получаете хороший апартамент. Да, это, конечно, не люкс-ремонт, это не какая-то брендовая история. Но, тем не менее, апартамент сразу же готовый к сдаче, к жизни, к переезду. И есть таблица расчетов. За сколько это все можно сдавать? В общем, по инвестплану ожидаемая арендная плата это 85 тысяч дирхам в год. За вычетом всего у нас получается 70 тысяч 424. Это мы говорим именно про однушки, вот, в которой я сейчас стою. 70 тысяч дирхам, это у нас получается 1 миллион 39 тысяч в год в рублях. 70 тысяч дирхан, как я уже вам сказал. Но при этом вы не платите сразу за всю стоимость апартамента. Вы платите только 15% и рассрочка идет на 4 года. Сама по себе аренда в Дубае, она интересна, если делать ее такую комбинированную, То есть можно сдавать на длительное, можно сдавать на посуточное. И если мы, например, с вами будем рассматривать именно в посуточную сдачу, то, естественно, показатели можно увеличить. А вообще рынок аренды в это примерно 6-7% годовых. Плюс еще индексация цены, постоянно годовая. Ну, как бы рынок растет, цена растет, в принципе, на все. В общем, вот такие были апартаменты. И самое, конечно, интересное в том, что здесь вы можете приобрести это всю рассрочку и уже этим пользоваться. Либо для переезда, либо для сдачи, либо комбинировать свой приезд и сдачу это для кого-то. Вот, господа, если интересно было такое предложение, то ссылочки для вас указаны внизу в описании к этому видео. И помните, что мы набираем команду, но про условия набора в команду я вам уже говорил ранее. Мы едем смотреть следующий проект, но он будет в другом видео, поэтому, господа, вам всем удачи, хорошего настроения. Ссылки для вас указаны внизу к этому видео. Всех благ вам и пока.